Всем привет! Ты смотришь Универньюз и прямо сейчас о самых интересных новостях Казанского федерального расскажу я, Анастасия Иванова. Сегодня ты увидишь Привлечет ли Татарстан еще больше туристов Турецкий поход в Сирии Что нас ждет? 24 января в КФУ отметит День российского студенчества Татьянин День. Уже не первый год Казань является одним из популярных городов для туристических поездок. С чем связан этот успех, расскажет Адель Шамилова. 23 января на площадке Казанского федерального состоялось заседание коллегии по туризму. В мероприятии приняли участие премьер-министр Татарстана, генеральный директор Республиканского центра развития туризма, президент Ассоциации отелей Татарстана и директор музея Лаишевского края имени Державина. В течение часа выступающие представляли новейшие задачи на 2018 год. Открыл заседание председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. Далее в своем докладе спикер подвел итоги прошедшего года Государственного комитета Республики. «Развитие туризма сегодня осуществляется в соответствии со стратегией социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года. В 2017 году развитие нашей отрасли реализовывалось в рамках государственной программы развития сферы туризма и гостеприимства в Татарстане на 2014-2020 годы». Обсуждая дальнейшие планы развития, нельзя не упомянуть о подготовке специалистов для сферы туризма. Особенно большая работа над этим идет на базе Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского федерального. Здесь проводится программа повышения квалификации для специалистов, занимающихся развитием туризма в муниципальных образованиях Республики Татарстан. Обучение по программе прошли 30 специалистов из 20 муниципальных образований. В 2018 году запланировано продолжение этой образовательной программы. В 2017 году Госкомитетом совместно с Институтом международных отношений, истории, и и КФУ организованы курсы подготовки гидов-переводчиков по пяти языковым направлениям фарси, китайский, немецкий, французский и арабский языки. Общее количество обучившихся составило 50 человек. Всего за последние три года по этой программе подготовлено 150 специалистов на иностранных языках. Стоит принять к сведению, что мероприятия программы коллегии, запланированные на 2017 год, выполнены в полном объеме. Так что Татарстан по-прежнему входит в число лидеров среди регионов Российской Федерации в сфере туризма, показывает устойчивую и положительную динамику по основным показателям развития отрасли. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. Турция начала новое вторжение на территорию Сирии и опять без формального разрешения Дамаска. Цель Анкары – разгромить курдов и обезопасить свои границы. Что толкнуло Турцию на нападение, грозящее сорвать мирный процесс в раздираемом войной государстве, ты узнаешь в следующем сюжете. Курдские отряды народной самообороны выпустили из района Африн на севере Сирии ракеты по турецким городам Килис и Ренхалы. В результате последнего обстрела погиб как минимум один человек, несколько десятков получили ранения. Таким образом, сирийские курды ответили на начало турецкой операции «Оливковая а ведь В настоящее время курды представляют реальную угрозу для национальной безопасности Турции и несут в себя одновременно также и террористическую угрозу. И в связи с этим вот они решили нанести по а, позициям сирийских курдов так сказать, вот тот самый удар, который мы с вами знаем. Вот, фактически сейчас ведутся ведется активные сухопутные так сказать, действия на суше. Ну, Подтолкнуть Турцию к решению наступления на позиции курдского ополчения в районах городов Африни и Манбидж могло недавно известие о том, что курды вольются в новые приграничные силы безопасности на востоке Сирии, создаваемые США заявленной целью предотвращения возрождения остатков исламского государства. Неясно также остаются ли в районе города Манбидж американские военные, где они были размещены в прошлом году. Видишь, что и курды получали вооружение от американской стороны. Вот. И таким образом мы имеем такую картину, что американцы чужими руками, опять же, да, не своими руками, но чужими руками, пытаются а -а, вернуть ситуацию в Сирии в свою пользу, привести к стране те силы, которые будут им удобны, займут да, вот, ту американскую линию. Российские власти, наблюдая за действиями турецкой армии в сирийском Африне, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва по-прежнему считает основополагающим принцип территориальной целостности Сирии. Уже по проверенным данным Российское Министерство обороны действительно на территории, которую контролируют сирийские курды, происходит скажем так, размещение определенных террористических группировок, которые противостоят режиму сказать, правительству Асада. Вот. Поскольку Россия всячески пытается сказать, помочь, установить легитимное правительство, сказать, вот, укрепить правительство Асада, соответственно, как бы Россия не может сказать, содействовать обратным действиям. Да? И вот это вот такая сложная проблема. В понедельник состоялось заседание Совбеза ООН, на котором обсудили вопрос, связанный с операцией «Оливковая ветвь». По мнению постпреда Франции при ООН, ситуация в сирийском Африне является лишь частью уравнения. Он призвал турецкие власти к сдержанности, а также отметил, что прошедшее заседание является важным шагом в преддверии переговоров о сирийском урегулировании, которые пройдут в Вене 25-26 января. Диана Шилова, Универньюз. Ежегодная декада за здоровый образ жизни 2018 зимние каникулы продолжается. На этот раз ее участники сыграли в шахматы. Каковы успехи? Смотри в сюжете нашего корреспондента. 23 января в культурно-спортивном комплексе «Уник» состоялось истязание по шахматам. В одной из самых популярных логических игр приняли участие команды самых различных институтов и подразделений. Практически 5 лет мы занимали первые места, в том году мы были четвертыми, а вот в этом году немножечко начали улучшать показатели. Быстрые шахматы или жиропит зарядили участников неистовыми эмоциями, которые они в полной мере пытались удержать себе. Ведь какой бы ожесточенной и захватывающей ни была игра, поражение всегда обидно. Первый игрок, к сожалению, проиграл, потому что была первая доска, самая тяжелая доска. Но посмотрим, что дальше. В этом году победу одержала команда Института вычислительной математики и механики имени Лобачевского. Соперником его упал флаг, у меня было еще довольно много времени, но выкликнули с зрителей, так скажем, что флаг у соперника упал. Вот. Ну и приняли решение в итоге договориться о ничьей. Но это ничья вывела Мехмат на первое место. Уже 29 января в бильярдном клубе «Притяжение» стартуют соревнования по бильярду. Диана Шилова, Владислав Сергеев, Универньюз. 24 и 25 января Казань ждет празднование Дня студента. 24 января в Казанском федеральном университете состоится праздничное мероприятие для студентов вуза. Помимо этого праздник отметят и на уровне города. Подробности в сюжете Артема Тупичкина. 24 января Казанский федеральный университет отметит Всероссийский день студента «Татьянин день». Праздник отмечается в КФУ каждый год. В рамках события пройдут торжественные студенческие мероприятия. В культурно-спортивном комплексе КФУ «Уник» состоится праздничный концерт. Каждый год праздник проходит в разных тематиках. В этом году он пройдет в тематике Японии. Однако гостей, как всегда, ждет представление народов мира. Это показывает, как национально разнообразен состав студентов Казанского федерального университета. С 24 по 25 января состоится Всероссийский образовательный форум студенческих клубов «Вместе вперед». Он стартует в деревне Универсиады. Студентов ждет образовательная программа «Россия – страна возможностей». Она направлена на личностное развитие, разработку плана мероприятий для повышения эффективности и развития студенческих объединений и клубов. Цель форума – приобщить студенчество всей России к различным творческим инициативам, к мероприятиям, к образовательным площадкам. 24 числа, соответственно, Площадкой проведения станет Поволжская государственная академия физкультуры и спорта и туризма и Академия тенниса. Образовательная программа предлагает шесть направлений. Спорт, творчество, патриотизм и межнациональные отношения, наука и интеллект, информационные технологии и киберспорт, медиа и средства массовой коммуникации. Образовательная программа каждого направления состоит из двух блоков. тренд с модераторами образовательной программы и диалог на равных с экспертами каждого тематического направления. Такой форум э, действительно поможет студентам, поможет активным студентам. Почему? Потому Потому что на протяжении целого дня они будут проходить различные мастер-классы, тренинги и так далее. И в том числе будут соревноваться в том, кто из них лучший. И лучшие из лучших смогут получить направление на гранты. 25 января в Татнефть-Арене состоится праздничный концерт. В мероприятии примут участие представители 38 регионов России. Из 5000 участников более 800 будут из Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. На этом все. Подписывайся на наши социальные сети и будь всегда в курсе самых свежих новостей.